Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас еще один заказ Фаберлик по 12 каталогу. Много интересного. Итак, поехали. Будем вместе с вами распаковывать. Здесь много БАДов. Много, ну не а есть товары по купону и с распродажи. С продажи по срокам годности не перестают радовать. Итак, давайте по порядку. Первое, что взяла, это кушон ICU. ICU артикул 6168, взяла по программе VIP Faberlic со скидкой 70% за 600 рублей. Почему взяла кушон? Да, он у нас представлен в одном оттенке, именно он мне подходит, такой же оттенок есть и в кушоне Baby Face. Но а, брать сменный блок... Не хочу больше, потому что там, девчонки, нет пуховки. Если бы они сделали еще пуховочку в сменном блоке, да, другой разговор, а так нет. Ее периодически хочется обновить, стирать ее очень тяжело, даже пятновыводителем замачивать, фаберликовским и так далее, и средством для макияжа, мицелляркой, все равно очень тяжело эту пуховку стирать. Да, а в Кушонай Сеул тоже подходит сменный блок от Baby Face. Я вставляла именно так в предыдущий раз, стирала, мучилась эту пуховку, и в итоге решила, что заказывать в следующий раз буду кушон, потому что, ну, все-таки новая пуховочка нужна, ну, сколько ей можно пользоваться, да, вот так он выглядит, взяла на осень, летом я не пользуюсь тональными средствами, да, открывать пока не буду, у меня очень много обзоров на этот кушон и на кушонный babyface, поэтому, кому интересно, можете найти. Дальше. Взяла в распродаже, по-моему, средств для дома, мешочек для стирки без галтера. Да, первый раз его беру, никогда не брала, и стираю всегда без галтера, так, но периодически косточки вываливаются, и я надеюсь, что этот мешок спасет. От этой проблемы, так сказать а, Кто пользовался, напишите Потому что у меня даже у фаберликовских бюстгальтеров а, Косточки а, спустя какое-то время а Стородамора линейку, представляете Можно его вот так повесить, посушить Здорово, и вот так он выглядит Сюда влезет, конечно же, только один бюстгальтер Можно, конечно, и два а, засунуть при желании Но, я думаю, один вот Так, Здорово, нормально, под большие бюстгальтеры Даже подойдет Буду пробовать, потом вам тоже обязательно расскажу Полезная штука или нет Здесь по периметру что-то типа проволоки так, поехали дальше Смотрите, какие интересные переводные татуировки я нашла Вы видели такие фаберли? А -а, а, а я видела Но я никогда их не видела в каталоге И я нашла приват, приват момент Я нашла их в разделе то ли бизнес аксессуары, то ли товары для взрослых, хочется сказать ну, В общем, я где-то лазила, лазила на сайте, лазила и нашла их они, А, они а, в разделе где-то флоранш, наверное, должны быть Смотрите, артикул у нас где у нас артикул? Вот этот, наверное, даже не написано, артикул это или нет. 999 судя по всему. Это не использовать для чувствительной кожи. Смотрите, как интересно. Вот такие вот они интересные. Мне захотелось попробовать. То есть они серебряные и золотистые. Обязательно в Телеграм на Дзене покажу. Будем с Ксюшкой пробовать. Смотрится прикольно. Смотрите, они по ходу дела играют вот так на свету. Интересно. Вот такие вот татуировочки. Ну что, обязательно попробую. Так, дальше поехали. У меня тут в пакетике еда и БАДы в отдельном. Сейчас все достану. Отказываю, что взяла и зачем. Взяла кетчуп, потому что любим его всей семьей. Он сладкий, но без сахара, а с заменителем. Он из помидоров черри, он безумно вкусный. Я аналогов ему в магазине не нашла. 160-55 артикул. Обожаем. Взяла кофе, пока на него нормальная цена Но мы и предыдущую банку практически допили Быстро он у нас уходит да? Добрый день, и день не люблю, и утро люблю Утро более терпкий а, Но хорошая цена была на день 160-49 артикул Вот он стоит, почти допили Он обалденный Когда вы а, готовите кофе в кружечке и даже в баточке это видно, что есть а, Добавление молотого кофе да? Поэтому не пугайтесь Если у вас есть небольшой осадок так и должно быть. Так и задумано. Кофе классный. Тоже замены ему найти не могу. Теперь уже много раз вам говорила, магазинный кофе для меня не кофе. Только он меня бодрит. Только его я люблю. Так, дальше. Бады. У нас с вами БАДы. Что взяла? Взяла пихтовиту. Пихтовиту для иммунитета. Пихтовита у нас еще, по-моему, если я не ошибаюсь, от аллергии. Да, идет артикул 157-35. В общем, вещь классная. Я все на живицу всегда делаю упор. А пихтовита на самом деле она ничуть не хуже и даже гораздо интереснее. Да, кому интересно, почитайте на сайте 20 капель 1 мл развести 100-200 мл жидкости Будем пить, я обязательно буду пить Ксюшке буду давать а, Поменьше, конечно, дозировку Я уже начала ей давать живицу и детские БАДы Готовимся к школе Встретим сейчас много вирусов В классе по-любому, как это всегда бывает Себе взяла секреты Востока Пропиваю их периодически 157-10 артифу а Мне очень нравится состав, мне очень нравится их действие на мой организм. Я с ними себя чувствую гораздо бодрее, здоровее, что ли. Ну, вообще себя чувствую очень-очень хорошо. Мой организм себя чувствует прекрасно. Я не знаю, как это по-другому объяснить, потому что я анализы до и после не сдаю. Это в наше время очень расточительно, да. Вот. Но, тем не менее, я прислушиваюсь к своему организму и уже представляю, что он хочет, что ему надо. Ксюшке взяла ньютоник, тоже начнем с завтрашнего дня прям пить перед школой. А, точнее жевать 15732 32 артикул это жевательное дрожжи у нас с вами здесь много витаминчиков по-моему здесь есть глицин если я не ошибаюсь да глицин он на третьем месте аж вот это такие жевательные дрожжи они вкусненькие здесь ароматизаторы есть какие-то фруктоза усилитель вкуса и аромата не открываются с завтрашнего дня тоже начнем пить вот такие вот таблеточки землистого цвета такие бежевые пропивали весной и я хочу сказать я как-то увидела результат у нее усидчивости что ли больше появилась взяла себе кельп кельп уже пропивала <смех> это водоросли у нас с вами источник его до 157 артикул почему взяла где-то вот прям встретила что хорошо для щитовидки но я и так сама прекрасно знаю что йод хорошо для щитовидки и задумалась потому что если вы наблюдаете у себя часто плохое настроение сонливость усталость апатию это может быть не только какие-то гормональные сбои, это может быть не только какие-то внешние факторы на вас влияют, а еще щитовидная железа, да, хотя это тоже как бы гормональный сбой, да, потому что щитовидная железа вырабатывает в нашем организме гормоны и с возрастом, как правило, после 30 лет она начинает вырабатывать их неправильно, в недостаточном количестве или наоборот вырабатывать больше к сожалению в последние годы очень много заболеваний особенно у женщин после 30 лет щитовидной железы, поэтому йод все-таки он необходим, да, мне кажется с пищи мы его недополучаем, поэтому взяла, так артикул я вам сказала 75 буду пропивать очень часто щитовидка влияет на настроение вот именно гормоны щитовидной железы, они так работают. Так, дальше давайте покажу вам, что взяла, девочки, по распродажам, по срокам годности. Здесь просто шик, блеск, красота. Я взяла не за что-то рублей за 60, представляете? Вот эту работающую крутую штуку, крем-концентрат для лица, всего за 60 рублей. Я взяла, и потом все, она исчезла, распродажи по срокам годности. Поэтому... Пока и не наблюдается, на этой неделе тоже нет. 78-80 артикул, здесь небольшой объем, но за 60 рублей. Это вообще сказка, буду пользоваться и буду радоваться. Нет у меня сильных каких-то морщинок, но кожу свою поддерживаю, да, и все равно такие средства применяю уменьшение выраженности морщин, повышение пробости, увлажнения, сияние. В общем, отлично, супер здорово. Я брала, когда только этот крем появился, мы с вами его тестировали, он мне очень понравился, он действительно работает. Вообще всю вот эту линейку Эксперт, да, я считаю, работающий крутой. Коллаген, ретинол, шприцы и мезоботокс, они невероятно круто работают. Я прям вижу результат. Так, и что-то прям тоже вот до 100 рублей. Автозагар для лица и тела. Это очень деликатный автозагар. Мы с вами его тоже тестировали, даже на видео не было видно, ну, как бы до и после разницы, потому потому что действительно на минимальную, он очень деликатный, но он позволяет наслаиваться. Наслаиваться артикул 6, 2695 за копейки взяла, хотя еще тот не израсходовала, да, то есть вы сегодня сделали, вы завтра сделали, на третий день у вас уже такой хорошенький будет загар. Я люблю вместо тональных средств вообще всегда использовать автозагар. Да? У меня до сих пор стоит Эйвен, у которого срок годности уже вышел Но там один раз нанес, и ты сразу загорела, как будто только с юга приехала да? И Фаберлик, вот он деликатненький, то есть ну, совсем не видно Вот до и после никак не покажешь совсем, только вот если спустя несколько дней применения да? Это спрей э, достаточно удобного формата, но на лицо его неудобно распылять, он плюется Поэтому я обычно распыляю на руки и втираю в лицо все отлично, все нормально. Можно на крем, но ходовые средства можно и без крема. У меня он ложится замечательно, никогда не желтит, никогда не пятнит. Все отлично. И он, он прям деликатный, да, поэтому имеет место быть. Так, и еще раз, продажи по срокам годности. Что-то вообще за копейки тоже, мне кажется, даже дешевле 50 рублей, что ли, рублей за 30. Я сейчас найду чек и покажу. Я взяла Луннику очищающий крем-гель для интимной гигиены. Так, давайте лоднику искать. Мезоботокс вот был, 67 рублей. Так, автозагар был 96. А Луника 33 вообще, девчонки. Но ну, я не могла не взять. Мне не нравится душка Луники. Она меня удушает. Она мне не нравится. Она мне, ну, неприятно даже в какой-то степени. и... Перебор для меня, хотя я вообще к отушкам всегда отношусь нейтрально, но тут не нравится. Но за 33 рубля я не могла не взять, девчонки, поймите меня. 26.00 артикул, две штуки нахапала. Короче говоря, перелью в какую-нибудь бутылку с дозатором и буду пользоваться и терпеть отушку. Ну, 33 рубля, ну, вообще... Так, поехали дальше. Что тут у меня? А, тут у меня еще взяла а, по онлайн распродаже гелевые межпальцевые разделители. Очень интересно. Я такие никогда не пробовала. У меня были немножко другого формата. 110-55 артикул. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. В такой коробочкой приходит. Интересно. Ой, какие малышки. Потому что я даже не знаю, как, как их вставлять. Потому что у меня были до этого совсем другие. Совсем, совсем другой формы. Ой, они даже тальком смазаны. Представляете? Они даже смазано тальком здорово так наверное вот так если я неправильно делаю поправьте меня ну то есть между большим пальцем да и соседним на ногах то есть вот так это все должно дело выглядеть да я так понимаю или коротенькой стороной вверх нет коротенькой неудобно судя по всему длинная. в общем поправьте меня кто такие носил когда-то да я хочу носить потому что все таки деформация пальцев как-то нас с возрастом и даже не скажу что они у меня там какие-то кривые но хочется чтобы все было ровненько красиво эстетично и вот такие разделители они имеют место быть конечно мы ввиду своей не знаю недалекости по-другому не могу назвать часто покупаем красивую но неудобную обувь я давно от этого отошла но тем не менее у меня все равно есть несколько пар красивой и неудобной жутко неудобной обуви а так делать нельзя то есть обувь должна быть широкой, обувь должна быть свободной и никак не сковывать движение нашей, Естественно, нигде не давить и так далее. Из-за этого происходит информация. Именно из-за этого. Ладно, будем пробовать. Так, взяла такой подарочный пакет. Сюда, наверное, что-нибудь на 1 сентября положу учителю в подарочек, решу, что у меня много всего в запасах. Вот такой артикул 780-935. Вот такой у него размерчик. Можно ей для душа положить и какой-то и духи и так далее. Так, дальше. Дальше взяла две пасты зубных. Маша, Наташа, если вы меня смотрите, приезжайте за пастой. А у нас в гостях была подружка Ксюшина, и она сказала, что очень классная паста, очень вкусная, она хочет чистить только такой. Вот заказала. Артикул 2359, пасты классные у Технокитс, к ним нареканий никаких. Ксюша уже несколько лет пользуется только ими, и зубами проблем нет. Все отлично, эмали ощущают замечательно, все замечательно, все супер, вкус груши, вкусненький, мята нет. Смотрите, какую интересную штучку взяла, кто пробовал, расскажите, девчонки, отзывы почитал и захотелось, где-то она мне на глаза попалась в каких-то группах, наверное. Гель-лубрикан гель для комфортных от, отношений с афродизиаками, линейка Стора Амора. Маленький такой флакончик, артикул 8723, я прям отзывы почитала, слушайте, там прям, прям такие отзывы, отзывы, кому интересно, почитайте на сайте приложениях. Вот, и захотелось попробовать. Ну-ка, что там завтра, афродизиак, интересно. Он прям гель, да. Ой, вкусно как пахнет. Ай, вкусненько пахнет. Какой-то запах чистоты в перемешку с парфюмерной какой-то одушкой. Очень приятный на самом деле. Ну что, попробуем. Расскажу потом. Так, а ручку вот такую сиреневую взяла в разделе бизнес аксессуаров. Ксюшки взяла. Пусть в школе пишет. Почему? Она, кстати, приятная такая, тактильно матовая. А у нее все сиреневое и фиолетовый. Рюкзак сиренево-фиолетовый. Она сказала, я теперь все хочу в такой цветовой гамме. И я ее вот увидела, на глаза попалась и заказала такую ручку. Так, дальше. У нас с вами гель для душа, Lovely Moments, они что-то по распродаже стоили копейки. У меня Ксюшка любит его. Э, гель для душа, Bubble Gam. артикул 2739, или на подарочек тоже вот к первому сентября пойдет. Ну, всегда приятно, такое всегда дом, правда, пригодится. Фаберлик можно выбрать в подарке вообще на любой вкус и цвет. А душка классная, действительно, Bubble Gam. он классный, он плотный такой, он густой, вот видите, еле перекатывается и хорошо пенится, и кожу не сушит, поэтому здоровская. Милятина такая. 27.39, по-моему, артикул я вам сказала. Так, ну на это все. Мой хороший весь заказ мы с вами разобрали. У меня, как всегда, по 100 баллов я где-то делаю. Иногда чуть больше в период. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Сейчас у нас подарок еще парфюм. С понедельника уже будет другой подарочек интересный для дома. Да? Всех люблю, целую. Всем пока-пока.